Козыриц или играть, да? Субтитры yeah. сделал right. no. Бейте, бейте поворотом! Хорошо, I don't know. Ребят, давай! Well, I can't go!